Когда вы думаете «режим выживания», естественно, думаете о внезапном нападении животных или землетрясении. Поэтому, когда вы обнаруживаете, что не справляетесь с делами или не успеваете помыть посуду, вы обычно ругаете себя за лень, потому что, насколько вы знаете, на самом деле нет крокодилов в туалете. Но знаете ли вы, что ваше тело перейдет в режим выживания, активируя часть мозга ящерицы? Если что-то перегрузит его, что ваша гибель может быть неминуема? Это может включать в себя такие вещи, например, затянувшееся горе, жестокое обращение или длительное выгорание. Это состояние выживания, как загрузка в безопасном режиме, только основные функции. Не уверены, находитесь ли вы в режиме выживания или просто ленитесь? Вот несколько признаков, которые помогут определить разницу. Первый, Отсутствие сосредоточенности или что? Что случилось? Где я? Вы только что прочитали эту страницу 10 раз и до сих пор не знаете, о чем она? Люди зовут вас по имени, а вы их не слышите? Вы настолько погружены в себя, что не можете ничего сделать, хотя обычно вы хорошо с этим справляетесь. Возможно, вы просто находитесь в режиме выживания, вместо того, чтобы лениться. Ваши высшие функции – мозг отключается в пользу базового выживания, так что проект или домашнее задание по калькуляции просто не получает приоритета для мыслительного сока. Второе – забывание о базовых потребностях. Вы смотрите на себя и понимаете, вздыхаете, «Я не чистил зубы сегодня и не принимал душ три дня». «Ел ли я сегодня?» Находясь в режиме выживания, приводит к тому, что вы чувствуете себя истощенным и неспособным выполнять повседневную деятельность из-за нехватки физических и эмоциональных ресурсов. Третье. Вы чувствуете себя более уставшим, чем чем ожидалось, постоянно. Вы чувствуете себя измотанным, даже если вы не делали ничего напряженного. Вы не были в тренировочном лагере и не готовитесь к Олимпийским играм. Но вы начинаете сравнивать себя с Ханом Соло, застрявшему в карбоните как физически и ментально. Это вполне может быть режимом выживания, режим выживания, пытающийся сохранить энергию. Вы чувствуете усталость, поэтому режим выживания кричит «берегите энергию, не двигаться, спи». Но это приводит к тому, что вы чувствуете себя еще более уставшим, поэтому мозг ящерицы продолжает пытаться заставить вас экономить энергию единственным известным ему способом. Номер четыре. Вы реагируете более эмоционально, чем обычно. Будь вы обычно спокойным или натуральным маниакальным пикси, вы знаете, когда вы более реагируете больше, чем обычно. Если вы обнаружили, что становитесь раздражительным или обижаетесь на вещи, которые для вас ничего не значат или разрыдались в слезы без всякой причины, есть большая вероятность, что это эта работа мозга выживания. Когда вы находитесь в режиме выживания, наш мозг реагирует импульсивно. Чтобы сохранить нашу жизнь, он пытается убедить нас в том, что если мы используем исполнительные навыки функционирования для обработки информации, безопасность не будет гарантирована. Номер пять. Подождите, о чем речь? О, проблемы с памятью. Вы когда-нибудь чувствовали, что понятия не имеете и даже не помните, что вы делали вчера? Вы можете чувствовать себя оторванным от реальности и туманным. И если кто-то спрашивает вас о чем-то простом, что-то, что вы знаете, что вы знаете, а в ответ вы лишь смотрите в пустоту, потому что вы не можете вспомнить. Травма может повлиять на вашу память и сделать воспоминания о том, кто, что, где из вашей повседневной жизни очень трудно. И номер 6. Вы можете рассматривать одну задачу за раз. В норме вы многозадачная суперсила. Вы можете писать статью, одновременно слушая аудиокнигу и незаметно регулярно подтягивая кофе, но в последнее время вы не можете. На самом деле, единственный способ можете делать что-либо прямо сейчас – это рассматривать одну задачу за раз. Встаньте в очередь в одну шеренгу, пожалуйста. Точно так же, как перевести ваш смартфон в режим экономии батареи, чтобы он не фоновой работы и не выполняет множество таких вещей, как сообщение, электронная почта и СМС с расписанием одновременно, ваш мозг переходит в режим экономии заряда батареи. Скорость снижается, и многозадачность становится невозможной. Давайте подытожим это цитатой автора Накея Гаммер. «Вы не ленивы, не мотивированы и не застряли. После многих лет жизни в режиме выживания вы истощены». В этом есть разница. На первый взгляд, пребывание в режиме выживания может напоминать наше представление Лени. Вот почему так важно выяснить, почему определенные действия или бездействия. Действительно ли это сознательное избегание, или они просто пытаются цепляться за жизнь, возможно, даже не зная, что они что они делают. Мы знаем, что быть в режиме постоянного выживания не является ни здоровым, ни счастливым, поэтому необходимо очистить от того, что нас беспокоит, путем небольших изменений. Обращение к специалисту, может, также поможет нам начать на этом пути. Запомнились ли вам какие-либо из этих пунктов? Какое понимание это дало на то, что вы видели или слышали в себе или в ком-то другом? Делитесь, обсуждайте и комментируйте. Мы будем рады услышать вас. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!